Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как сделать такую заколочку из органзы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла узкую ленту органзы, ее ширина 2 сантиметра. Мне понадобилось 30 сантиметров каждого цвета. также атласную ленту для листиков один отрезок 24 сантиметра второй 12 ширина этих лент 4 сантиметра для серединки цветка нужны 5 бусин диаметром 4 миллиметра это на один цветок Композицию я буду украшать вот такими тычинками. У вас могут быть другие, какие вам нравятся. Все будет крепиться на зажим для волос. И длина этого зажима 5,5 см. Также понадобится иголка с ниткой и булавки. Зажигалка и клеевой пистолет. Как сделать цветок, я покажу на сиреневой линде. Срез я оплавляю огнем. Затем от края отступаю 6 сантиметров. И ставлю первый маркер, первую булавочку. Это необходимо сделать для того, чтобы все лепестки у цветочка были одинаковыми. Затем от первого маркера отступаю еще 6 сантиметров и опять ставлю маркер. И маркер ставлю вдоль верхнего края ленты. Еще 6 сантиметров и еще Отмеряю последние 6 сантиметров и здесь ленту обрезаю. Срез оплавлю огнем зажигалки. Итого получается 4 маркера и расстояние между всеми маркерами 6 сантиметров. Теперь поставлю маркеры по нижнему краю. Вначале я отступаю 3 сантиметра и ставлю булавочку. А теперь от первой булавочки буду отступать 6 сантиметров. И так делаю до конца отрезка. И в конце у меня получается, как и в начале, 3 сантиметра ленты. Теперь будем собирать цветок. Начинаю его собирать от центра среза. Завожу иголку с ниткой. Здесь нитку нужно закрепить. Вот так продеваю сюда иголочку и затягиваю. А потом... Завожу иголку в краешек, в уголочек верхний. Нитку не стягиваю, нитка свободная. И здесь я ее закрепляю. Так нужно сделать обязательно. Теперь от нижнего маркера отступаю 5 мм и делаю стежок. Вывожу иголку прямо на маркер. Здесь нужно проследить, чтобы нитка была всегда поверху, шла ушла верху ленты. Вот так. Теперь беру бусину и делаю еще один стежок. Убираю булавочку, она уже не нужна. И теперь вот этот Шов у меня получается приблизительно 10-12 миллиметров. Теперь я поднимаюсь вверх и возле верхнего маркера делаю маленький, совсем маленький стежочек. Продеваю нить. Вот что получается. У нижнего маркера опять я отступаю 5 миллиметров. Вывожу иголку, беру бусину и делаю еще один стежок. Здесь тоже у меня получается примерно сантиметр. По верхнему краю делаю только маленький стежок, примерно 2-3 мм. Вот как выглядит у меня работа. Таким образом я прошиваю до самого конца. И в конце я завершаю работу вот уголом иглы в верхнем угол, уголочке. Вот так выглядит весь отрезок. По низу у меня идут 5 бусин, а вверху бусин нет. Теперь нужно... Стянуть нитку. Вот что получается. Пять бусин прижаты плотно друг к другу. А теперь я веду иголочку в первую и во вторую бусину. опять нит затягиваю и получается кольцо из пяти бусин это и есть серединка цветка здесь ниточку я закрепляю таким невидимым стежочком затягиваю нитку и обрезаю ее как можно ближе к бусинке Теперь вот беру эти концы, видите, здесь срезы, их прикладываю один к другому, выравниваю лепесток по высоте и теперь буду прошивать ниточкой. Здесь, конечно же, тоже можно закрепить нитку, потому что при стягивании узелок может просто выскочить из ткани. А теперь вот эти уголочки – я тоже прошиваю за одну стеночку и за вторую. Здесь за одну сторону и за вторую. Можно вот так сразу набирать их по нескольку штук на иголку. Подтягиваю нить и теперь соединяю это все в кольцо. Затягиваю и получается вот такой воздушный очень нежный цветочек. Здесь закрепляю нить и обрезаю ее. Розовый цветочек сделан точно так же. А теперь я покажу, как сделать вот такие листики. У меня 3 сиреневых и 6 розовых. Беру квадратик со стороной 4 сантиметра, Складываю противоположные углы. Изнаночная сторона внутри. Теперь противоположные углы еще раз. И еще раскладываю уголочек к уголкам. Получается классический острый лепесток канзаша. Теперь я зажимаю пинцетом примерно посередине. И основание листика срезаю. А срез обрабатываю огнем. Здесь нужно это сделать старательно, чтобы шов этот не распался. Теперь этот листик нужно вывернуть, вот так. Таким образом сделаны все листики. Для того, чтобы вся композиция хорошо держалась на зажиме, его нужно обклеить лентой. Я взяла атласную ленту, ее ширина 7 мм. У вас может быть это репсовая лента. Здесь это не важно. И вот таким образом я ее приклеиваю. Теперь с тычинок я снимаю эти лепестки, они мне не нужны. Обрезаю хвостик и теченки приклею на внешний край. А дальше просто наблюдаем, что я делаю. Вы можете оформить композицию совсем по-другому, так как вам нравится это увлекательный творческий процесс Вот приклеен последний листик и композиция готова. Такие заколочки получились у меня, получатся и у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!